Помню, как мне в рекомендации на Ютьюбе иногда попадались видео, где люди делали обзоры или какие-то гайды на русские дистрибутивы Linux. Мне казалось, что как бы на это все люди посмотрят один раз, поржут и забудут. Но нет, мне до сих пор на Ютьюбе иногда в рекомендации попадаются видео с этими русскими дистрибутивами. И вот поэтому мне собственно захотелось разобраться, а что это за русские дистрибутивы такие, чему это на них какое-то внимание обратили, ведь даже на англоязычных ресурсах, помню, об этом рассуждали. Может, это хорошие дистрибутивы? Конечно, нет. Все эти русские еленух-дистрибутивы продвигают с лозунгами. Это наш ответ американским сатанинским операционным системам, гордость русского IT-мира. И так далее, и так далее. Думаю, многие с подобным бредом знакомы. Это все продвигают, не как замену проприетарного софта на свободный, а со всякими вот этими глупыми вайбонами и показухой. Поэтому мне и захотелось узнать, чем они там так гордятся. В Китае, например, потихоньку импорта заменяют Windows и Mac OS на дистрибутив D-PIN. Об этой системе в Linux сообществе знают многие люди. Так как это довольно интересная и крутая система, там используется собственная оболочка рабочего стола, собственные приложения, Karatche. Это самодостаточная и красивая система. А шо там за так называемый ответ американцам у русских? Собственно, встречайте. гордость русского мира, Alt Linux и Rosa Linux. Look at this dude. Многие, как и я, об этих системах раньше никогда не слышали, но эти русские дистрибутивы считаются у них самыми лучшими, поэтому на другие смотреть не буду. Ведь во многих топах лучших русских дистрибутивов можно встретить вот такой вот бред, что типа зорин ОС. По их мнению была разработана выходцем из России, хотя разработчики зорин списали, писали, что они как бы родом из Украины, а живут сейчас в Ирландии. Но русские как всегда что-то напридумывают и перевернут все вверх дном. Если не ошибаюсь, то разработка Роса и Alt Linux финансируется российским государством, и вероятно контролируется тоже, а значит у разработчиков есть нужные ресурсы для нормальной разработки, если, конечно, все деньги не разворовали там у них. Такое возможно. Более того, не редкость. Сразу скажу, что я буду говорить исключительно только о версиях дистрибутивов для обычных пользователей, так как у Alt и Роса есть версии дистрибутивов для серверов, школ, корпоративного рынка и все в таком роде. Причем, что интересно, они платные, так и еще для того, чтобы их получить, то нужно прям кучу информации о себе написать. Но есть обычные версии, доступные для всех, называются Альтворкстейшн и Rosa Fresh. и то, в случае с AltWorkStation ее имеют право использовать только так называемые физические лица, в противном случае вы обязаны покупать этот дистрибутив, как по мне, это довольно странные правила. После просмотров кучи роликов на ютабе и, собственно, глазного глядения и пробования этих дистрибутивов, мне стало ясно, что ShowArt Linux, Shorsa Linux это ничем не примечательные системы. У них нет чего-то своего собственного и интересного, по типу как в китайском Дипин. Обе системы были основаны на Мандрива Linux. Этот дистрибутив уже помер. Его разрабатывала какая-то французская компания. А сама Мандрива была основана на американской Red Hat Linux, что довольно забавно, ведь так называемый на России наш ответ Западу. Основан на этих же ненавистной русней западных технологиях. Конечно, многие скажут, что это же open source, и заимствование кода это нормально. Но почему тогда эти русские системы не основываются, например, на Debian или Arch Linux, которые разрабатываются сообществом, а именно на американской Red Hat Linux. Да, это выглядит довольно лицемерно, учитывая, как на России в последнее время не любят все американское. Но да ладно, давайте лучше поговорю о самих этих дистрибутивах. В ROSA используется оболочка плазма, которую разработчики умудрились изуродовать своей дебильной кастомизацией, а ALT вообще выглядит как что-то древнее, тут используется оболочка матая. Если говорить о предустановленных приложениях, то в обоих системах вроде как с этим все норм, по крайней мере на момент создания этого ролика. Там самый обычный набор приложений, как во многих дистрибутивах Linux. Хотя, признаюсь, у меня были ожидания, что там будет куча всякой русской проприетарной хрени по типу Яндекс браузера, Яндекс сервисов и другого никому не нужного проплаченного софта. Даже поисковик у них от Google, что обрадовало. Мне также захотелось посмотреть, какие тут есть приложения в магазинах приложений. Обратите внимание, что в Rosalinux магазин приложений выглядит вот так, устарело, меня это очень озадачило или даже разозлило, ведь разработчики заменили стандартный магазин приложений от разработчиков плазмы на эту хрень. Если говорить о наполненности софтом репозиториев, то мне сложно сказать, много ли там приложений или нет. В Альте и Росе используются свои собственные репозитории, в первую очередь мне захотелось глянуть, есть ли там браузер Tor, VPN всякие и другой запрещенный софт в Рашке. Думаю, всем очевидно, что его там нет. Ведь разработчики на поводке у государства. Также в Alt Linux у многих приложений почему-то отсутствуют скриншоты, даже если долго ждать, они не появляются. Ну а в магазинчике Росы вообще нет никаких скриншотов, только одни буквы. Но, если вы смотрите мои ролики, то думаю помните, что я предпочитаю Flatpak приложения, так как это намного удобней. И там много приложений, которые регулярно обновляются, и не нужно ждать, пока там разработчики дистрибутивов обновят свои репозитории. Также некоторые приложения, которые мне нравятся, публикуются разработчиками только в формате Flatpak. Ну и собственно, мне сразу же захотелось в Росу и Alt установить Flatpak. Но проблема в том, что, как оказалось, эти дистрибутивы не поддерживают формат Flatpak. На официальном сайте Flatpak нет ни Rosy, ни Alta. Но есть неофициальный способ включить Flatpak. Но проблема в том, что многие люди жалуются, что оно не работает или работает криво. И в целом, если по чесноку, я не знаю, что можно интересного рассказать об этих дистрибутивах. Они просто скучные и непримечательные. Вот и все. Даже не знаю, могу, например, вспомнить еще один подконтрольный русскому государству дистрибутив. Это Astra Linux с красной звездой на логотипе, прям как на военной технике этого террористического государства, выглядит забавно. Там используется их собственная оболочка рабочего стола, хоть что-то свое, называется Fly, прям как производитель тех дешевых телефонов, может, слышали о таком. Ну и неудивительно, что оболочка Fly тоже выглядит дешево, учитывая, что никто не знает о существовании данной оболочки, то значит она очень скверного качества, даже на Википедии она не упоминается. Но, что меня удивило, так это то, что эта оболочка имеет несколько режимов. Десктопный, мобильный и планшетный. Мобильный режим – это какая-то попытка повторить Android. Тут даже есть отдельно установленные мобильные приложения, но адаптивных приложений, как, например, в Plasma Mobile или Gnome, тут нет. Планшетный режим – это, по сути, как десктопный режим, только тут приложения открываются всегда на весь экран, и тут автоматически открывается экранная клавиатура, когда нужно вводить текст. Дизайн оболочки, конечно, отвратный, вы это и так сами видите. Кроме оболочки, вас три больше нет ничего интересного. Кстати, на часовых поясах там почему-то на карте у них есть только Рашка, а еще почему-то там есть Крым. Бэ. Но учитывая, какие тупые законы вводит там эта долбанутая Рашка, то разработчиков за эту карту уже должны наказать, ведь там не хватает всей планеты в составе Рашки. А да значит, это оспаривает террихуитальную целостность страны 1984, ну или страны 451 градус по Фаренгейту. Выбирайте на свой вкус. Но что меня прям вынесло, что это проприетарный Linux дистрибутив, по крайней мере так на Википедии написано. Мне захотелось проверить, есть ли где-то исходный код Астры. И, видимо, Википедия права. Мне не удалось найти исходного кода. Там есть только какое-то лицензионное соглашение, но в нем нет ссылки на исходный код. Нет даже упоминания, что этот дистрибутив основан на чем то опенсорсном. И это вообще позорище. Ведь разработчики Астры подло нарушают лицензию GPL. Если кто не знает, по правилам этой лицензии, разработчики, если берут наработки, распространяющиеся под лицензией GPL, то они обязаны также самораспространять свой проект под лицензией GPL. Но, как видите, разработчикам Астры насрать на это – вот вам и русский дистрибутив блин. У меня от такой бессовестности разработчиков Астры аж пропало настроение. Смотрите дальше. Что можно подытожить об этих русских православных дистрибутивах? Эти системы выступают в качестве так называемого импортозамещения Windows и Mac OS. И это, конечно, кринж. Если бы позиционировали это как миграцию на свободное программное обеспечение, то было бы уже хотя бы не так тупо и лицемерно. Но в случае с Astralinux мы хорошо видим, что на России отбирают свободу даже у софта, а не только у людей. Все-таки, видимо, эти русские системы вообще не предназначены для обычных пользователей и повседневного использования, а выступают в качестве систем для школ, государственных органов и все в таком роде. То есть, на обычном потребительском рынке эти системы никому не нужны. Как и, впрочем, любые Linux-дистрибутивы. Если сравнивать их с той же Zorin OS, которая используется в школах в Ирландии, как свободная альтернатива Windows, то даже Zorin, с учетом всех своих недостатков, о которых у меня говорилось в прошлых роликах, все равно она лучше. Эта система реально старается быть дружелюбной для тех, кто переходит на нее с той же Windows, Тут есть разные варианты рабочего стола, которые можно выбрать, то есть система более или менее норм, хоть лично мне она не нравится. Ну и конечно же Дипин. Это хороший пример, как правильно надо заниматься импортозамещением, вместо того, чтобы много хвалиться и говорить, какая у них крутая отечественная система, гордость всей России и так далее. Разработчики Deepin много работали, старались, и в итоге эта система стала очень даже неплохой. Deepin считается в целом одним из лучших Linux-дистрибутивов. В Китае Deepin, или UOS, на ее основе выступает в качестве замены Windows и тут уже реально оно не сравнится с дерьмовыми русскими дистрибутивами. Единственное, что объединяет китайский дипин и русские дистрибутивы, так это соглашение пользователя и последующая за ней слежка за пользователями. А вы сами знаете, что всякие там лицензионные соглашения в Linuxах – это большая редкость. И просто так по приколу оно там не может быть. 100% в комментариях налетит какое-то количество агрессивных людей, которые будут утверждать, что эти русские дистрибутивы лучше любой Федоры, Арча, Убунты и т.д. Ну короче, Оревуар мои чики, мне надоело видос монтировать, пойду покончаю, точнее попью чаю.